Всем привет! Разбираем это у нас какая аудиодим. А это у нас A8. А 8. А 8 аудюха. Короче, 2017. я тут чуть-чуть раскидал. Ну, ручки в плане под пленку, пацанам. Че хочу показать? Назовем, наверное, это видео с, это, украсть за 50 секунд. Ручки аудюшные денег стоит конченых. Каждая из них программируется с бесключевым доступом. Прикол какой? Нам нужна одна звезда. Это звезда, наверное, т 20 да. Выглядит все примерно следующим образом. Машина закрытая стоит. Еще идт отвертку взять маленькую, но это вопрос третий. То есть можно и с собой отверт. Рано я отложил. Короче, мы скидываем этот блок, который без ключевого доступа. Выкручиваем центральный винт один и выкручиваем центральный винт другой человеку, который дал такой автомобиль на разрыв, можно сказать спасибо и оставить ему подсветку и бесключевой доступ так сказать, в подарок докручиваем до конца ручка у нас в руках берем отвертку, снимаем вот эту вот штуку то есть потом ему же бакса за 300 можно продать, его же блок без ключевой. Ну и подсветку. Личинку мы не вытащим пока с торца двери, не откручим фигнюшку. Но сам прикол в том, что вот этот вот узел отдельно будет стоить бешеных бабок на былушенном рынке. Новый он, он вообще, наверное, очень длинных стоит. Зеркало, чтобы снять, надо снять карту, но это уже другая история.